Первое, все вообще нужно, мне кажется, понять и осознать. Первое, и нельзя сказать, что это самое важное, это одно из. Смысл в том этого осознания, что наш мозг находится в темноте, и до него доходят только электрические сигналы. Электрические сигналы от пяти наших органов чувств. Это то, что мы воспринимаем реальность нашу, пять органов чувств. И есть еще такой ну, небольшой, может быть, самообман, почему-то у меня вот такое слово выскочило: что мы в реальности находимся всего лишь 5-10% времени. То есть мы пользуемся нашими вот, э, источниками, нашими датчиками, там, вкусом, э, глазами нашим, носом, ртом, э, тактильными вот этими ощущениями, мы пользуемся всего 5-10% от всего дня. Где же мы находимся тогда остальные 80-90%? Оказывается, мы находимся в, в какой-то своей реальности, в своем пространстве, которое мы создали за всю жизнь. То есть это наше иллюзорное отношение к миру, то есть то, как мы к миру относимся. И там наши уже убеждения, там наши ценности, там наши страхи. Это такой мирок, в котором мы проживаем 80-90% времени. Мы только на 10% выходим в окружающий мир наш. Там на 10%, ну, кто-то побольше бывает, там на 20%, кто-то может больше, еще на 30%. А все остальное время мы проживаем в нашей голове, в наших мыслях, мы сравниваем, мы принимаем решения. Мы или а, боимся, или мы не боимся. В общем, все процессы... Которые происходят, как нам кажется, в нашей жизни, проходят в нашей голове. И интересен тот факт, что это все электрические импульсы, электрические сигналы. То есть это нейронные сети, которые между собой взаимодействуют и, соответственно, там принимают решения. Вот недавно я прочитал недавно я прочитал историю, доказанную, о том, что наш мозг принимает решения без нас. А мы потом его через там три секунды осознаем. И там вопрос такой, интересно, мозг ли наш, или мы являемся, э, ну как, мозг, по идее, управляет нами, а мы являемся уже просто ну, там тело мозга. Вот там такой вопрос задавался. Но смысл в том, что это все нейронные связи, это все электрические сигналы. И наш мозг не разбирает прошлое это настоящее это или будущее, для него это все одинаково. Почему для нас настоящее так важно? Потому что оно является самым сильным электрическим сигналом. То есть мы можем покушать фрукт, фрукт для нас является настоящим. Мы можем с вами прикоснуться там, к воде. И мы испытываем эти ощущения. То есть у нас добавляется еще переживание наших эмоций и ощущений к нашему телу. Поэтому для нас это так сильно. Но я вам рассказал про энергию будущего, которая является также же сильной. Мы можем тоже переживать все эти эмоции, все эти чувства через наше тело. Поэтому это первое, что нужно осознать, что наш мозг он находится в черной коробке, туда не проходит свет. Мы не знаем, как устроен реальный наш мир. Мы даже не знаем, как вот, допустим, я воспринимаю свой мир вот так, а вы воспринимаете ваш мир по-другому. Может быть, вы даже видите все по-другому, у вас даже вещи по-другому. Может, может, у меня вот, я сейчас смотрю на мой MacBook, может быть, он у меня так выглядит, мой, ну, мой дизайн, а когда вы им пользуетесь, у вас он выглядит совершенно по-другому. И мы не можем никак это проверить. Те слова, которые мы передаем, вот я вам сейчас информацию даю, слова у вас любовь может значить что-то одно, а у меня любовь может значить что-то другое. То есть мы передаем с вами информацию, и она как-то структурируется в нашем сознании. Поэтому вот то, что является структура, структури... <смех> ну ладно, по-другому, те нейронные связи, которые в вашей голове есть, их можно изменить и перезаписать. И это уже зависит от вас. Вы можете поработать над этим. Ну, над своей жизнью. То есть перезаписать, по сути, свои убеждения, перезаписать свои э, какие-то программы, перезаписать то, как вы относитесь к жизни, перезаписать ваш прошлый опыт, перезаписать ваш даже настоящий опыт, изменить свою жизнь, там, составить свою будущее. То есть вы можете потрудиться над своей жизнью. И то, что вас сейчас окружает, это не является окончательным. Это может все измениться очень быстро очень быстро. Моя жизнь изменилась буквально за 3-6 месяцев. Самое главное, что произошло да, в начале, чтобы моя жизнь изменилась. Вот я вас приглашаю а, поработать, чтобы ваша жизнь изменилась, то есть произошел инсайт, чтобы произошло вот так вот быстро, прям в вашей голове щелчок, изменились программы, и, соответственно, потом вы уже материализацию эту увидели в своей жизни. Далее, что необходимо понять, еще, да, осознать, нам дали свободу выбора, где каждый творит свою реальность, как умеет. То есть, что значит свобода выбора? Мы можем делать все, что мы хотим. Мы можем создавать жизнь, которая нас радует. А можем создавать жизнь, которая нас угнетает. И это делаем только мы. Где-то я недавно прочитал, что. Если вы думаете, что Бог или пространство или вселенная, как вы хотите, там, кому вы молитесь, если ваши боги вам создают ваши проблемы, если вы так думаете, да, что они создают ваши проблемы, вам создают ваши болезни и создают вам всякие пакости, то у вас, ну, во лбу, так скажем, звезда горит. Вы слишком высокого о себе мнения, слишком у вас высокое эго о себе, потому что нет, честно говоря, Вселенной до вас такого дела, чтобы сесть и вам специально какие-то проблемы придумывать. Все, что вы в жизни своей имеете, все проблемы, все радости, все горести, все вы создаете себе сами. То есть вы сначала создали это на уровне ума, на уровне мышления, а потом вы увидели это в материальном плане. Ну, К примеру, все, что вы… Боитесь, вы притягиваете в свою жизнь. Если вы думаете о проблемах, вы притягиваете их в свою жизнь. Если вы думаете о деньгах, вы притягиваете их в свою жизнь. Если вы думаете о любви, вы притягиваете в свою жизнь. Вот ну, а теперь просто последите честно и посмотрите, сколько минут в день, чему вы уделяете. Сколько минут в день вы находитесь в будущем. Сколько минут в день вы находитесь в прошлом. Сколько минут в день вы находитесь в недовольстве. Сколько минут в день вы находитесь в переживаниях, в страхах, в огорчении. Теперь посмотрите, вы каждую секунду что-то создаете. Каждую секунду вы создаете свое будущее, каждую секунду. Вот теперь посмотрите, сколько секунд у вас идет на страхе, сколько секунд у вас идет на переживание, что вы мало зарабатываете, сколько секунд у вас уходит на то, что вы ждете что-то постоянно, что-то вы ждете, когда же в вашей жизни что-то произойдет. Вы поймите, что вы это и создаете. Вам дали свободу выбора – возьмите и делайте все, что вы хотите.